Государственный телерадиокомпания «ЛТР Новости» в студии. Вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент принял председателя Совета по отбору судей. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, касающихся деятельности Совета. Секретарь Совета Безопасности провел рабочую встречу с руководителями неправительственных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия коррупции. Историческое значение и перспективы развития кыргызского языка. Эти и другие вопросы обсудили на научно-практической конференции «Государственность и государственный язык». В национальных игр кочевников примет участие 621 спортсмен. Как проходит подготовка к первым национальным играм кочевников? Президент принял председателя Совета по отбору судей Эльмиру Барыктабасову состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, касающимся деятельности совета. беков особо подчеркнул важность повышения качества отборочного конкурса для судей. Он отметил, что во главе судебно-правовой реформы стоит человеческий фактор. В этой связи призвал при рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей судей учитывать не только профессиональные, но и личностно-нравственные качества кандидатов. Глава государства также обратил внимание на необходимость совершенствования законодательной базы регулирующий процесс отбора судей в целях устранения отдельных пробелов. Он добавил, что жесткие требования выдвигаются и к составу Совета по отбору судей необходимо обеспечить полную прозрачность его деятельности, исключить всевозможные коррупционные риски. Эльмира Брактабасова проинформировала главу государства о деятельности Совета в рамках реализации судебно-правовой реформы, об эффективности проделанной работы и ближайших планах на будущее. Как было отмечено, с декабря 2017 года по сентябрь этого года из 170 одной Кандидатуры на должность судей, внесенных на рассмотрение президента, 63 по обоснованным причинам были отклонены и возвращены в Совет. Сегодня секретарь Совета Безопасности Дамир Саганбаев провел рабочую встречу с руководителями неправительственных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия коррупции. На встрече были обсуждены меры, предпринимаемые секретариатом Совета Безопасности в государственных органах по реализации решения Совбеза по противодействию коррупции в судебных, надзорных и правоохранительных органах. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы. Вопросы по противодействию коррупции в государственных органах находятся на постоянном контроле президента Соромбая Джембекова. Об этом сегодня в ходе очередной рабочей встречи с руководителями НПО, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия коррупции, сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Саранбаев. Он также рассказал о принимаемых секретариатом совбезомерах по противодействию коррупции в судебных, надзорных и правоохранительных органах. Как вы знаете, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле президента Кыргызской республики Сарумбаш Рим Чженбекова. В этой связи, как вы помните, в прошлом году было проведено очень большое совещание с представителями общественных организаций, неправительственных организаций, на которых отдельные из вас принимали участие, и были озвучены те вопросы, которые касаются, связ, касаются противодействия коррупции в деятельности государственных органов, особенно правоохранительных органов, судебных органов и органов прокуратуры. Поэтому мы по поручению президента проводим постоянно такие рабочие совещания. И для меня очень, я очень рад тому, что наш круг представителей общественных организаций все больше и больше расширяется. Дамир Сагамбаев также отметил, что оценка и мониторинг работы государственных органов со стороны НПО является одним из действенных механизмов предотвращения коррупции. Секретарь Совбеза также подчеркнул, что сообщение и информация, которую неправительственные организации предоставляют в виде альтернативных отчетов или обращений на имя главы государства, позволяет выявить скрытые коррупционные риски в деятельности органов власти. В течение 2018 года, в течение 2019 года мы от вас получали служебные записки, получали сообщения, получали информацию, на основе которого мы ее отправляли в правоохранительные органы. И выражаю вам особую признательность, что большинство ваших сообщений получили подтверждение. Они были зарегистрированы в едином реестре преступлений и происшествий. По ним проводится досудебное производство. Ряд материалов уже были завершены, направлены в суд. Коррупция является социальным злом, и в борьбе с ним необходимо взаимодействие соответствующих органов с гражданским обществом. По словам президента Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергея Пономарева, без этого проблема не будет решаться эффективно. По его мнению, в обществе должна быть нулевая толерантность к коррупционерам. Он также отметил, что из-за отсутствия мотивации в государственных органах, образованные честные специалисты, желающие принести пользу стране, не идут на госслужбу. Как мы знаем, есть одна из основных функций управления, которая называется «мотивация» если государственное министерство ведомства не имеет государственную мотивацию в лице материальных благ определенных то эти государственные чиновники выстраивают свою собственную мотивацию откаты взятки какие то схемы и так далее именно по этой причине многие Молодые, толковые, образованные ребята, которые получали хорошее образование, у которых есть практика и знания, которые хотели бы принести пользу в стране, они понимают, что там есть система, и эта система поломает. Они не идут в государственную службу. Поэтому нужно пересматривать мотивацию, в том числе даже в государственных органах, где вместо окладов хочу напомнить закон о мотивации, экономический закон о мотивации, за что платишь, что и получаешь. Также представители неправительственных организаций отметили, что в последнее время заметно улучшилось их взаимодействие с теми государственными органами, в виде которых находится борьба с коррупцией. Как отметил председатель общественного объединения Общества против коррупции» Манас Кадыров, со стороны секретариата Совета безопасности ни одно их заявление не было оставлено без внимания. Я хочу поблагодарить Совет Безопасности. Вот Ни одно наше заявление, по большому счету, не осталось без внимания. То есть они все были направлены в соответствующие органы и взяты, вот я хочу сразу сказать, взяты под контроль. И по большому счету, наверное, после этого у нас какие-то... «Результаты и появились. Вот по железной дороге, наверное, Казахович заметил, по большому счету, все факты были подтверждены, ущерб был установлен. Эти люди уже практически сейчас покидают свои рабочие места после предъявления обвинений, и ситуация выравнивается». В ходе встречи представители НПО также озвучили проблемы, которые, по их мнению, мешают эффективной реализации антикоррупционной политики государства. Ими были приведены сведения, отражающие состояние коррупции в отдельных госорганах и представлены материалы о фактах коррупционных проявлений. Кроме этого, был отмечен ряд существующих проблем в законодательстве, таких как дискреционные полномочия, коллизии права, а также озвучены проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество при осуществлении деятельности. Тимур Тимиргалеев, Галеев, Денадиля Боба Киролу, ЛТР Бишкек. Премьер-министр встретился с советником исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуфом Бин-Ибрагим Аль-Басамом. Глава правительства отметил, что Кыргызстан и Судовская Аравия объединяют общность культуры, религии, духовно-нравственные ценности, а также искреннее стремление к взаимному сотрудничеству. Премьер выразил признательность за содействие в экономическом развитии нашей страны, поддержку ряда проектов в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, водоснабжения, ирригации, строительстве школ и дорог. Мы рады подписанию проекта по улучшению сельского водоснабжения и санитарии. Баткенская и Таласской областях, которые охватит 61 село, отметил глава Кабмина, подчеркнув, что в рамках года развития регионов президент уделяет особое внимание вопросам ирригации, образования, обеспечения населения чистой питьевой водой. Правительство считает эти вопросы приоритетными. Отмечена готовность кыргызской стороны к работе над совместными проектами и уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества по линии Саудовского фонда развития. Юсуф Бин Ибрагим Аль-Басам отметил, что Саудовский фонд развития приветствует дальнейшее эффективное и планирование плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном в реализации различных проектов. Историческое значение сегодняшнее распространение и перспективы развития крыгызского языка. Эти и другие вопросы были на повестке дня, прошедшей сегодня научно-практической конференции «Государственность и государственный язык». В ходе работы представители госорганов, известные филологи и языковеды обменялись мнениями на тему популяризации кыргызского языка. Подробнее о материале Бекмамата Санбекулу. Прошедшая сегодня в здании Джогурху Кенеша научно-практическая конференция «Государственность и государственный язык» была приурочена к предстоящему дню государственного языка. Открывая конференцию Турга Джогурху Кенеша, Дастанбек Джумабеков отметил символичность проведения мероприятия в стенах Джогурху Кенеша. И факт того, что несмотря на 30-летнюю работу по развитию кыргызского языка, его распространение в стране все же находится не на желаемом уровне. Редактор мимандар. Во времена принятия закона о государственном языке парламент того времени показал свою преданность народу и родине. Несмотря на возникающие идеологические трудности, одним из первых и важнейших документов, принятых парламентом, стал закон, благодаря которому кыргызский язык получил статус государственного. И вот уже 30 лет, как мы имеем свой государственный язык, который нас объединяет. Однако мы должны признать, что сегодня кыргызский язык в повседневной жизни используется не так широко, как мы бы хотели. И эту ситуацию мы должны исправлять. 23 сентября 1989 года кыргызский язык приобрел статус государственного. Этому предшествовала огромная работа, проделанная инициаторами законопроекта, как отметил видный государственный деятель и непосредственный участник тех событий Медеткан Ширимкулов, принять этот законопроект в советское время было довольно непросто. 18 августа проект закона вышел на общественное обсуждение. На сессии парламента я представил доклад. Тогда разразилось горячее обсуждение. Были как сторонники, так и противники этого закона. Закон встретил большое сопротивление, но мы своего добились. А сегодня у наших современников таких проблем нет. У вас свободные руки. И будущее кыргызского языка за вами. За 30 лет после принятия закона о государственном языке в вопросе его развития и популяризации сделано довольно многое. Как отметила заместитель министра образования и науки Надира Джусупекова, большую роль в этом сыграла принятая программа развития государственного языка на период с 2014 по 2020 годы. Сегодня кыргызский язык прочно вошел в образовательную программу дошкольных, школьных, средних и высших образовательных учреждений. В этом году выпускники впервые сдали тест на знание государственного языка. Кроме того, министерство прилагает большие усилия для профессионального роста педагогического состава. Для них печатаются специальные учебные пособия, организуются курсы по повышению квалификации, в том числе и дистанционные. Свое видение проблемы и пути ее решения озвучил и министр культуры Замат Чаманкулов. По его мнению, для лучшего распространения государственного языка его необходимо сделать языком культуры и информации. Тогда эффект от проводимой работы будет больше. Любой язык – это не просто средство коммуникации, язык – это неотъемлемая часть народа и культуры. На сегодняшний день мы прилагаем все усилия для того, чтобы вся продукция сферы культуры, производимая в стране, была на государственном языке. Кроме того, считаем важным увеличение количества общественно популярной информации на кыргызском языке. Так мы сможем приобщить к языку молодежь, что очень важно. В вопросе популяризации кыргызского языка именно среди молодежи важно его использование в тех сферах, которые ближе молодому поколению, считает председатель Госкомитета информационных технологий Достан Дугоев. И в этом направлении объявленный год развития регионов и цифровизации, а также принятая стратегия Цифровой Кыргызстан большие помощники, отметил Дугоев. В рамках концепции «Санарип Кыргызстан разработана дорожная карта. Она включает в себя разработку новых электронных помощников, улучшающих качество оказания госуслуг. При этом все разрабатываемые электронные платформы у нас на государственном языке. Депутат Джогур Кенеша Кановики Маналиев напомнил, что согласно статистике каждые две недели в мире исчезает один язык. Из более чем семи тысяч языков в мире порядка 90% находятся в зоне риска по мнению и иманалиева сегодня кыргызский язык далек от попадания в список языков близких к исчезновению и тому есть веские причины миллионное населения страны, величайшие письменные произведения наших классиков, а также наш славный эпос Манас – все это гарантирует нашему языку дальнейшее существование. А его широкое распространение и популяризация уже в наших с вами руках. Кыргызский язык – это то, что отличает нас, делает нас кыргызами, придает нашему народу индивидуальности и колорит. По окончанию конференции, согласно поднятым вопросам, принята соответствующая резолюция, направленная на разработку механизмов и создание условий для дальнейшей работы по поддержке и развитию кыргызского языка. ЛТР, Члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джугур Кукенеша рассмотрели кандидатуру Каныбека Исакова на должность министра образования и науки. По итогам суждения комитет одобрил его кандидатуру. Напомним, 4 сентября Гульмира Кудабердиева подала в отставку с должности министра образования. Члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрили ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реабилитации системы водоснабжения и канализации. Оно подписано по 23 мая в Бишкеке. Кроме того, НРДП одобрили и грантовое соглашение между Кыргызстаном и ЕБРР относительно инвестиционного гранта от специального фонда акционеров. Общая сумма проекта составила 9 миллионов 275 тысяч евро. Из них ЕБРР выделит 4 миллиона евро в качестве кредита, а 4 миллиона 125 тысяч евро как грант. Оставшиеся 1 миллион 15 тысяч евро ⁇ грантовые средства технического сотрудничества. Деньги предоставят на 15 лет 3 года льготный период с процентной ставкой. На реализацию проекта отводят 3 года. На Укадском районе Ужской области майор милиции в отставке обеспечил жителей родного села чистой питьевой водой. Ее получили 24 семьи в селе Караташ. На эти цели ветеран милицейской службы Тулкун Турдукулов потратил свои личные сбережения. Закупил 300 метров водопроводных труб и оплатил монтажные работы. В итоге чистую питьевую воду получили жители целой улицы, которая не входила в проект по водоснабжению. 23. «Толкун Турдукулов – честный человек. Много лет отработал в милиции сам живет в нашем селе. На водоснабжение для людей он потратил личные средства. Мы рады, что теперь в каждой семье на нашей улице есть питьевая вода. Благодарны за такой поступок». «Толкун» поддерживает также и другие благотворительные инициативы. Каждый кыргызстанец может делать для страны и людей то, что ему по силам. Даже маленький вклад в общее благополучие меняет жизнь к лучшему». Мраморная плитка, которую производят в Узгенском районе, пользуется спросом в странах Европы. Как отмечают специалисты, местное сырье не уступает по качеству зарубежному, при этом цены доступнее. Наша съемочная группа побывала на одном из мини-заводов по производству мраморной плитки, где на современном оборудовании трудятся 20 человек конвейера в сутки сходят порядка 500 кубометров мраморной плитки. Производство бесперебойное, так чтобы обеспечить потребности всех покупателей. Мы работаем в две смены. Всего рабочих пока 20 человек, но нагрузка большая. Но и зарплата тоже неплохая. В месяц получается больше 20 тысяч. Конечно, лучше трудиться на родине, чем где-то в миграции. Я работал в Екатеринбурге, там получал 40 тысяч. 20 сразу отправлял домой, на остальные 20 приходилось жить. Теперь дома можно зарабатывать почти те же самые деньги. Мрамор, который обрабатывают на этом мини-заводе, по качеству не уступает зарубежным аналогам. Местную плитку охотно берут европейские заказчики. Многие процессы у нас автоматизированы. Лишние рабочие силы не требуются. Работников мы обучаем нормальной работе с техникой. Процессу производства узгенские предприниматели обучались в Турции и Китае. Оттуда же привезли технику, которая способна выпускать до 10 тысяч тонн мраморной плитки в день. Сейчас мраморную плитку из узгенского района отправляют на экспорт в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Также заключены договоры с пятью странами Европы. Алена Смирнова, Джаннил Турдума Матта, Ванурбол Улу, ЛТР, Узгенский район. Жители отдаленных горных сел в Алайском районе получили возможность доступа к более качественному медицинскому обслуживанию. В селе Талды СУ заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, который оборудован новой современной медицинской техникой. В частности, теперь тут есть аппарат. Ранее людям приходилось ехать на диагностику за сотни километров. На строительство и оснащение было выделено 3 миллиона триста шесть тысяч сомов из местного бюджета. Также в селе Сары-Мугол открыл свой, открыл свои двери новый спортивный зал. На его строительство было выделено более 7,5 миллионов сомов. Согласно программе развития регионов, в Алайском районе также идет строительство других социальных объектов. Школ, детских садов также в плане предусмотрен Дом культуры. Ветеринарные препараты будут тестироваться на новом оборудовании. Центр регистрации и сертификации ветеринарных препаратов Минсельхоза получил новое оборудование. Теперь привезенные препараты перед использованием будут проходить более тщательную проверку. И только после успешного прохождения тестов они будут использованы на практике. Это позволит убрать с рынка некачественную продукцию и значительно поможет фермерам. «Наш центр работает с 2010 года, однако из-за нехватки профессиональных сотрудников и оборудования мы не могли работать в полную силу. Теперь же наши сотрудники прошли соответствующее обучение. Кроме того, мы закупили две единицы специального оборудования на 283 тысячи долларов. В ближайшем будущем будет закуплено дополнительно 22 комплекта оборудования. Тогда мощность и эффективность центра повысится еще больше». В Южной столице сегодня начала свою работу международная выставка-ярмарка «Юг-Экспо-2019». Участие в ней принимают десятки компаний из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Цель выставки – содействие развитию торговых отношений между отечественными предпринимателями и представителями зарубежных компаний. Предприниматель из Баткенской области Айбек Ильчебеков приехал в Уж чтобы найти новых клиентов на свой товар. Он производит натуральный шербет из баткенского абрикоса. Мы много лет работаем над переработкой баткенского урюка. Производство щербета начали в этом году. У нас есть упакованный напиток, а также есть на разлив. У нас есть все документы и условия, чтобы выйти на экспорт. В Аше стартовала выставка ярмарка Юг Экспо 2019. В ней принимают участие десятки компаний из России, Узбекистана, Узбекистана и других стран. Многие рассчитывают найти новых партнеров и расширить рынки сбыта. Некоторые в Кыргызстане впервые. Мы специально приехали из Андижана, чтобы выйти на местный рынок. Мы производим молочную продукцию, в основном йогурты. Все натуральное без искусственных добавок. Мы экспортируем свою продукцию в другие страны. Но в Кыргызстане мы в первый раз надеемся, что уже на ярмарке сможем заключить выгодные контракты. Ассортимент представленный на ярмарке. Ярмарки Юг Экспо 2019 в очередной раз радует разнообразием. Тут не только натуральные продукты питания, но и продукция легкой промышленности, строительные материалы и многое другое. Ярмарка организована отлично. Мы многое увидели, познакомились с предпринимателями из других стран. Я сама занимаюсь бизнесом. У меня своя теплица. Надеюсь, найти выгодные контакты. У нас небольшой кирпичный завод. Сегодня я посмотрел ассортимент строительных материалов. В общем, все есть. Обменялся данными с потенциальными партнерами. Как отмечают организаторы, цель выставки содействие развитию торговых отношений между отечественными предпринимателями и представителями зарубежных компаний. Мы проделали большую работу по организации данной ярмарки. Наша цель помочь отечественным производителям продать свою продукцию в другие страны. Собрать Воши предпринимателей со всей Центральной Азии. Международная выставка ярмарка Юг Экспо 2019 продлится в Южной столице три дня в Ошском Кыргызском национальном драмтеатре имени Султана Ибраимова. Алена Смирнова, Марзеджи Гитма Маткерим Улубик, Джанэр ЛТР Ош.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 Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека состоялось очередное заседание по делу о реконструкции исторического музея и ипподрома. В начале процесса обвиняемый Сапарысаков пожаловался на самочувствие. Он сообщил суду, что у него все еще есть тошнота головокружения. Состояние его здоровья не улучшилось. Далее он попросил суд отложить рассмотрение дела на неделю для поправки здоровья. Адвокат обвиняемого ходатайствовал по этому вопросу. Прокуроры со своей стороны не были против данного ходатайства. Судья принял решение отложить судебный процесс на 24 сентября. Кроме Судья направит запрос о состоянии здоровья Исакова в больницу, где он ранее лечился. Напомним, общий ущерб, причиненный государству, составил 247 миллионов сомов, по музею – 101,6 миллиона сомов, по ипподрому – 145,9 миллиона сомов. В Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Исаковой и Карыбаевой, которые обвиняются в коррупции. Сегодня в судебном заседании защитник Тотакунов в защиту интересов Исакова заявил ходатайство об отложении дела на другой день в связи с состоянием здоровья своего подзащитного, в связи с чем слушание дела отложено на 24 сентября к двум часам. Сотрудника мэрии, исполняющего обязанности главного специалиста общего отдела УМИ мэрии Бишкека, пойманного на мошенничестве, водворили в сезон номер один. Такое решение было принято накануне в Свердловском районном суде Бишкека. На перевале Туашу и в долине Сусамыр проводятся работы по очистке снега, как сообщили в УБДД по ГУВД Чуйской области. В связи с резким ухудшением погодных условий на перевале Туашу и в долине Сусамыр проводятся работы по очистке снега и гололеда. Привлечено 4 единицы транспортных средств, затрачено 75 тонн инертного материала. В управлении убедительно просят водителей, направляющихся через вышеуказанное направление, заменить шины на зимние, либо при себе иметь противоскользящие цепи. Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения обращается к гражданам, пассажирам, также водителям, которые направляются в дальний путь. Желательно не выезжать в темное время суток, если даже есть необходимость, то в любом случае предусмотреть техническое состояние транспортного средства, с собой брать все необходимые вещи, также инструменты, то есть сейп, лопаты и так далее, соблюдать дистанцию при движении и четко соблюдать правила дорожного движения. В больницах Бишкека остается четверо пострадавших в результате аварии со смертельным исходом на проспекте Чунгазаитматова. Как сообщили в Минздраве, в отделении нейротравмы городской клинической больницы скорой медицинской помощи находится 16-летняя девушка. Ее состояние оценивается как стабильное. В Национальном госпитале 21-летняя пострадавшая. Состояние оценивается также как стабильное. В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии два пациента. Одна пострадавшая в крайне тяжелом состоянии в коме, второй переведен в отделение травматологии. Его состояние средней тяжести. Напомним, что накануне днем столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте. Больницы госпитализировали шестерых пострадавших. Укрепить сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем в области образования и науки. Такую задачу ставят перед собой представители вузов обеих стран. Ежегодно более 100 студентов уезжают в КНР для обучения. В 120 вузах под небесные открыты двери. О двустороннем сотрудничестве расскажет наш корреспондент Кубатку Банышбекулу. Кыргызстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере образования. Десятки студентов обучаются в Поднебесной на основании межправительственного соглашения. Наш герой Самат проучился в Китае ровно год на грантовой основе, то есть бесплатно. И считает, что сотрудничество двух стран укрепляется и развивается с каждым днем. Я выбрал китайский среди корейского, японского и я подумал, что китайский очень перспективный язык, так как сейчас между Кыргызстаном и Китаем эти экономические отношения очень развиваются, поэтому я выбрал именно китайский язык. Каждый год более 100 студентов уезжают на языковые курсы в КНР. Специалисты уверены, что обучение в вузах и академиях Китая позволит Кыргызстану иметь высококлассных специалистов во многих отраслях. Так, на Кыргызско-Китайском факультете национального университета обучаются почти полторы тысячи студентов. Это студенты колледжа, бакалавра и магистратуры. За 10 лет Кыргызско-Китайский факультет сотрудничает с более 120 вузами Китая. Это внутренний Китай, внешний Китай. То есть наши студенты за эти 10 лет, поверьте, побывали во всех 120 вузов Китая. Отметим, что в списке самых перспективных стран для обучения и получения высшего образования для студентов из Кыргызстана Китай занимает вторую позицию после России. Привлекает не только качество образования, оно также и бесплатное. И кроме того, у нас на базе пяти наших высших учебных заведений в нашей республике по договоренности уже открылись и работают институты Конфуция, где направит этот институт направлен на изучение китайского языка, китайской культуры и так далее. И все наши молодежи очень заинтересованы на сегодняшний день там обучаться и технологии обучения там тоже особенные Китай активно помогает в сфере образования и науки да вот и особенно также и вы именно в предоставлении нашим студентам грантов да вот именно бесплатных учебных мест для обучения в китае за годы независимости за последние десятилетия можно сказать Наша молодежь активно изучает китайский язык, очень интересуется китайской культурой, историей. Да? Получение дополнительного образования в Китае открывает перед студентами Кыргызстана мировые перспективы и поэтому становится весьма популярным во всем мире. Увеличивающаяся популярность обучения в Китае можно смело назвать мировой тенденцией, ведь по количеству обучающихся в стране иностранных студентов Китай занимает первое место после США и Великобритании. Напомним, что в рамках государственного визита Сорунбая Джейнбекова в КНР были достигнуты соглашения о создании современного технопарка в области сельского хозяйства на базе Национального аграрного университета. На данный момент 15 специалистов из Китая ведут переговоры с кыргызской стороной. Бишкек. В национальных играх кочевников примет участие 621 спортсмен. Соревнования будут проходить под чутким взором 63 арбитров. Спортивные игры будут проходить по 10 национальным видам спорта. В начале состоится состязание по КГБРУ. Отметим, в культурной части будут принимать участие звезды отечественной эстрады. Для представителей СМИ подготовят специальный пресс-центр с беспроводным интернетом. В общем, подготовительные работы идут активно. С подробностями Аим Джумалиева. Бакат Мирза с детства активно играет в вальчики. Даже став студентом, он не оставил свое увлечение. Он является капитаном сборной Бишкека по Урдо. Бакат Мирза с огромным энтузиазмом готовится к предстоящей игре кочевников. Играю э, в составе сборной Бишкек. В данное время уже являюсь капитаном команды. Наша команда вот, э, предыдущие игры, которые проходят в Таласе, игры кочевников, очень хорошо готовится. В день 5-6 часов. Тренируемся уже. Команда, я думаю, уже полностью готов. В игре Урдо будут принимать участие 9 команд, 7 областных и 2 команды из Бишкека и Яша. С повышением интереса к этой игре с каждым годом число команд увеличивается. Состязание в таласе по игре Урдо будут проходить 4 дня, и самые лучшие команды будут удостоены призами. Вардово область, Саргазар. К национальным играм кочевников подготовка идет очень активно, так как игроки со всех регионов стремятся поучаствовать в этой игре. Думаю, соревнование будет проходить на высшем уровне. Каждая команда сильно по-своему. В этой игре участие принимают игроки с 18 лет. Кроме игры Урдо, состязания будут проходить еще по 9 спортивным видам спорта. Такие как скачки на лошадях, соревнования на иноходцах, кыргызская спортивная борьба на поясах, то и не только. В национальных играх кочевников будет участвовать 621 спортсмен. Их будут оценивать 63 арбитра. Ключевым номером игр будет выступление около 200 лошадей. Соревнования пройдут по 10 видам спорта, в которых будут определены первые, вторые и третьи места. В качестве приза кубки и денежные средства. Спортивные состязания будут проходить на ипподроме. Идет полная подготовка места, где будут проходить игры. Мы планируем провести эти игры на высшем уровне. Они будут проходить по 10 национальным видам. Организаторы культурной части предстоящих игр кочевников начали подготовку с 5 сентября. На торжественном открытии, как и завершении игр, будет участвовать около тысяч студентов из Таласской области. Ожидается участие более двух тысяч человек на всех мероприятиях. Это культурный и идеологический проект. Благодаря этому мы можем сохранить и популяризовать культуру кочевников. По истории мы являемся одними из самых древних представителей этой культуры. Национальные игры кочевников завершали. 21 сентября театрализованным представлением «Вселенная кочевников». В культурной части участвуют только местные артисты. Зарубежных звезд не будет. В рамках них каждая область организует свое урдо в количестве семи ЙОРД. Регионы представят свои театрализованные представления, характеризующие специфику и уникальность области. В рамках национальных игр кочевников пройдут конкурсы по семи видам, театрализованная культурная программа, национальные песни, танцы, одежда, конкурс ремесленников и не только». Нарыцкая область будет принимать участие вот в этом конкурсе с программой Ташрабат. Ожская область, город тоже, например, сулай а также Ожская область, Великая Щелковая путь, Исыкульская область, Иссыкуль-Баяны, Чуйская область, программа Бурана, Таласская область, манас -Баяны». Вот Таким образом, все области будут там представлять свои программы, в которой будут отражены уникальность этого региона. Кроме того, предсмотрено 7 конкурсов, это театрализованная культурная программа, национальные песни, танцы, одежда, конкурсы ремесленников и так далее. И каждой области будет представлено время одинаковое, это значит час, 20 час и 20 минут. На освещение национальных игр кочевников приглашены журналисты. Также для представителей СМИ будет организован пресс-центр с бесперебойным обеспечением высокоскоростного интернета в музее Мана Сордо и подроме. Кубат Хуанчпекуло, Им Джумалиев, Раскельдигу Кульбеков, ЛТР, Бишкек. В рамках года развития регионов и цифровизации страны Кыргыз целиком продолжает работы по прокладке оптиковолоконного кабеля для подключения услуги доступа к сети интернет. В школах, а аилах, медицинских учреждениях, почтовых отделениях связи в настоящее время к сети интернет подключено 660 школ Кыргызстана. В рамках цифровизации региональные медицинские учреждения страны получат доступ к всемирной информационной сети. На сегодняшний день уже подключено 643 медицинских учреждения. До конца года планируется подключить около 900 медучреждений. Также подключено 292 АИЛО КМЭТУ. До конца года планируется подключить 161 АИЛ КМТУ. В целях обеспечения полноценного функционирования единого реестра преступлений и проступков Кыргызцеликом подключил к услуге доступа к сети интернет по оптоволоконным линиям связи 71 региональную точку Генеральной прокуратуры, 113 точек МВД, 28 ГСИН, 176 точек Госкомитета по делам обороны, включая 56 точек военного комиссариата. 115 региональных точек Судебного департамента при Верховном Суде и 20 точек ГСБ. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Хорошего вам вечера. До встречи. В Бишкеке 14 сентября пройдет Панна Баттл. Как сообщают организаторы, всего планируется участие до 32 спортсменов. Судей данное мероприятия будут двукратный чемпион Казахстана по футбольному фристайлу Камбар Мустафин и Айдано Турбаева. Панна – это намеренный проброс мяча между ног соперника. По усмотрению организаторов турнира, панна может засчитываться двумя разными способами – сохранениями без сохранения контроля мяча атакующим игроком. Сохранение контроля мяча означает, что атакующий игрок после завершения панны должен первым коснуться мяча, либо мяч должен попасть в ворота. Панна может быть сделана в любом направлении – вперед, назад и даже вбок. При этом положение ног защищавшегося игрока не имеет значения. Одна нога может находиться перед другой. Во время проброса допускается касание ног соперника, либо бортов площадки. В случае, если за три минуты поединка не будет ни одной панны, то будут учитываться забитые голы. Кыргызстан на лицензионном чемпионате мира по спортивной борьбе представят 22 борца. Чемпионат мира пройдет с 14 по 22 сентября в городе Нур-Султан. Он является лицензионным, то есть спортсмены, занявшие с 1 по 5 места в олимпийских весовых категориях, получат путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио. Кыргызстан представят члены сборных по греко-римской, вольной и женской борьбе. Второй номер мужского легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон рассказал, когда он хочет провести бой против чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 7 сентября россиянин во второй раз защитил свой чемпионский титул, победив Дастина Парье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. По словам Фергюсона, он хочет драться с Хабибом в декабре в Лас-Вегасе. Его бой с сан Пером это смешно и вы сами это понимаете. Мой геймплан на бой с Хабибом. Я покажу ему, что такое настоящий грэплинг. Я буду бить его в живот, буду отпивать ему ноги. Я заберусь ему за спину и буду работать сзади», – сказал Фергюсон. Отметим, UFC пыталась организовать бой между двумя бойцами четыре раза, но каждый раз его отменяли.